Кредитное плечо – это способ получить доступ к большим объемам криптовалюты без необходимости вносить полную стоимость вашей сделки заранее. Вместо этого вы вносите небольшой депозит, который называется маржа. Поэтому такая торговля называется маржинальной. Когда вы открываете торговую позицию с использованием заемных средств, плеча, то потенциальная прибыль может в разы превышать ту, которую вы получили бы, торгуя только своими средствами. Но, как обратная сторона медали, ваши риски также кратно повышаются. В чем же они заключаются? Если вы торгуете на свои то любая просадка курса вам не страшна. Вы просто ждете нужной вам цены, чтобы продать в плюс, а в минус можете не продавать. Но если вы торгуете с плечом, то при движении цены не в ту сторону биржа автоматически закроет сделку, если ваш депозит больше не покрывает текущую стоимость актива. Биржа просто закроет сделку и спишет ваш депозит под ноль. Вот так. Начинающим трейдерам мы не рекомендуем торговать с плечом, пока вы не начнете уверенно торговать плюс и не выработаете свою торговую стратегию. Это был словарик блокчайника на канале биржи CoinGalaxy. Еще больше терминов из мира блокчейн-технологий и криптовалют простыми словами смотрите в наших плейлистах. Всем пока-пока.